Сегодня я хочу с вами поговорить, какой длительности должны быть ваши видео в социальных сетях, потому что у большинства людей, кто только собирается выйти, весело было, здорово, кто собирается только-только записывать себя на видеокамеру, только-только начинает, да, то есть такой вот новичок, либо живые трансляции, и это даже относится к зубрам, к ветеранам бизнеса, топ-лидерам. <музыка> Когда меня нанимали Члены советов директоров одной сетевой компании, ну, сами понимаете, это самая последняя квалификация. И они уже в бизнесе лет 15-20, и вот они только за последние два года перебороли свой страх и желание записывать видео на камеру и вообще как бы быть более-менее публичной личностью. Для них это настолько страшно, для них это настолько чуждо, что им лучше пойти холодные контакты на улице сделать, раздать листовки, затянуть э, за руку в офис и что-нибудь сделать. Да, привет, Николай. А, поэтому это очень сильно актуально для вас будет. А, и есть два вида видео, которые сейчас у нас прогрессируют в социальных сетях. А, это заранее записанное видео. Да, то есть, вот вы поставили камеру, а, запланировали какую-то тему, записали, залили на YouTube, потом либо прямо в ВКонтакте, либо в Facebook. И все, да, то есть там его как-то распространили, призыв к действию, комментируйте, делайте репосты, много-много другое. И если брать обычное видео, где нету обратной связи, вот человек включает и смотрит вас, статистическое, заранее записанное видео, для социальных сетей оно должно быть минута, максимум 3 минуты, то есть это вот правило, потому что за последние года три, когда я активно начал снимать видео, а их я уже снял сотни, просто сотни, потому что э, все я начинал с ютуба, да, то есть и записывал специально для ютуба видео, ну то есть на ютуб записывал и как появились live трансляции, например за последние полгода я еще, наверное, несколько сотен видео записал. То есть, когда я занимался только YouTube, это было 100 видео, наверное, за несколько лет. А тут только за полгода несколько сотен видео, и это только благодаря тому, что сейчас появилась такая уникальная возможность снимать лайв-трансляции. Сегодня мы тоже немножко эту тему затронем. Поэтому э, за эти сотни видео я вывел определенную статистику, что работает, что не работает. А, кстати, напишите, я не знаю, восклицательные знаки, у кого до сих пор дрожь в коленках да то есть при мысли того что ну как бы нужно наверное записывать видео пора бы наверное уже то есть и даже не то что пора бы но вы понимаете что это тренд это необходимо делать но вы почему-то по каким-то причинам пока этого не делаете напишите восклицательные знаки если вам страшно это делать либо можете написать конечно какую-то причину почему вы это не делаете вот и поэтому Исходя из своего опыта, уже многолетнего опыта, я могу с точностью сказать. Заранее записанные видео должны быть не более трех минут. Не более трех минут. И если затрагивать определенную тематику, и для того, чтобы ваши видео были востребованы, да, то есть для того, чтобы они были постоянно желанными, ими делились, репостили, восхищались, они должны попадать в одну из трех категорий. Первое, это видео должно быть развлекательное, либо это должно быть обучающее видео, и третье, это видео, которое несет какие-то возможности. Да, то есть, бизнес-возможности, возможности, возможности путешествий, да, вот какие-то вот необычные вещи, то есть возможности в целом. То есть, это не обязательно opportunity, да, как вы на английском, например, бизнес-возможности в сетевом маркетинге. Нет, но это тоже как бы включает: бизнес-возможность, бизнес в интернете, как заработать деньги то есть любая возможность. Поэтому развлечение, обучение, контентное видео. То есть, вот сейчас. Я обучаю, да, то есть, э, контентное видео и возможности. И что, что я заметил, э, очень сильно сейчас людей вовлекает одна такая вещь, которую вы можете внедрить, это, ребят, ну, что-то не вижу от вас обратной связи, вы боитесь то ли мне признаться, то ли себе признаться, почему вы, возможно, до сих пор не записываете видео. Ну-ка, быстренько, давайте, тут вы, я вижу, кто тут, тут, самый активный, посвятите меня, мне просто это интересно для статистики. И уникальная вещь, которую можно сейчас внедрить, это добавление субтитров. Это можно делать в Ютубе автоматически, то есть там есть такая так, такая вещь, то есть Плагин, не то что плагин, а просто возможность. Когда вы загрузите видео, вы можете добавить субтитры к своему видео автоматически. Либо вы сами можете их пропечатать, для того, чтобы было без ошибок. Но если вы адекватно, ясно и отчетливо говорите, YouTube распознает ваш голос и нормально субтитры наложит. Но если у вас может какой-то есть дефект речи, у вас нету микрофона как-то невнятно вы говорите тогда может youtube билиберну немножко перевести субтитры не тем нести, либо использовать какие-то сторонние сервисы для того чтобы например с этими субтитрами можно было и в загрузить и в facebook загрузить на одноклассники во все социальные сети куда-либо угодно а почему потому что есть разные темпераментные разные типы людей это визуалы аудиалы кинестеты, да то есть и когда вы включаете субтитры не знаю поставьте единички если вы понимаете о чем я говорю вы, вы видели как вот внизу например видео то есть идет видео и внизу видео есть как бы субтитры перевод либо просто текст наложен как бы на видео это вовлекает человека мало то что он слушает мало то что он видит картинку но он еще и хочет прочитать то есть это увеличивает просмотры увеличивают удержание клиента именно в видео и самое уникальное что сейчас появилась у нас возможность это конечно же live трансляция в социальных сетях и здесь именно вот длительность для live трансляции она меняется то есть это не обязательно выполнять в 3 минуты, вложиться и все, кровь из носу. На самом деле, минимальная, минимальная рекомендация проведения лайф-трансляции это 10-15 минут. Потому что вот если в зависимости, вот у меня есть друзья и подписчики если вот взять просто группу, у меня там чуть больше трех тысяч подписчиков в группе но если взять я провожу например в профиле своем да то есть там более 16 тысяч в общем людей которые наблюдают за мной и именно на протяжении 10-15 минут идет рассылка оповещений всем моим друзьями подписчикам если мы в 3 минуты, либо в 5 минут уложим свою трансляцию, может, 90% людей могут просто на трансляцию не дойти, это будет обидно. Потому что сейчас live-трансляция это на самом деле уникальный сервис, который заменяет просто все. Это заменяет видеомаркетинг, это заменяет вебинары, это обратную связь, это вообще что-то уникальное. И вот от 15 минут, в особенности, когда вы, например, захотите в фейсбуке провести лайв-трансляцию, то там прям подсказки идут. Вы проводите трансляцию и фейсбук каждые 5 минут говорит «продолжайте вещать, продолжайте вещать, мы повещаем ваших друзей, то есть продолжайте, продолжайте, ни в коем случае не завершайте». Ребят, вы тут вообще ну еще находитесь? Не спите, потому что я вижу, что мы тут есть. Но обратной связи от вас вообще не получаю. Хоть я уже задал несколько вопросов. Хоть как-то книги Не знаю, там сердечков мне понаставляйте, лайки. Если вы чувствуете, что это вам хоть как-то ценно, можете, конечно, еще и репост сделать на свою стену, для того, чтобы меня поддержать. Это будет супер. Вот, поэтому... Как-то отреагируйте. Может, я вообще пропал? И я, например, себя до сих пор не вижу. У меня какая-то подгрузка идет, возможно. И вы и комментируете, я не вижу комментариев, бог его знает. А во, а -а -а, все-таки вы комментируете, а я не вижу. Угу. Самое опти оптимальное время, мне кажется, полтора минуты. Ну рекомендован от минуты до трех я решил тренироваться на заранее записанном куплю атрибуты начну честное слово смотри ларис ты находишь себе отговорку куплю атрибуты начни с чего-то начни с худшего но твой зритель твой твоя аудитория будет за тобой наблюдать и будет наблюдать твой рост понимаешь как бы вот самое печальное когда мы видим экспертов в социальной сети, в ютубе мы видим вот эту яркую картинку обалденную, как они круто монтируют, какие ролики делают. Но мы забываем посмотреть вглубь прошлого, как они в лесу записывали свое первое видео, это вы знаете, как по-матерски, пойду-ка я в лес прячусь, и... и чтобы меня никто не видел, и это нормально. Но потом ты когда видишь эволюцию этого человека, ты, у тебя сразу же огромное уважение к нему и признание. Да, ребят, вижу вашу обратную связь, на, ви на видео вижу совсем не то, что говорю или хочу сказать, это нормально, Василий, это нормально. Вот ваши первые 10-15 видео, вам не будет нравиться ваш голос, вам не будет нравиться как нос ваш выглядит, как вы вообще махаете руками, как вы смотрите, возможно вы как-то маску какую-то надеваете, знаете, вот включается образ учительницы и у вас вот начинается вот, вот, вот такой вот говор, жанр такой вот, чтобы вот вам показать вот, э, свою значимость, это, это нормально. У меня вообще дефект, например, вот, если вы внимательно присмотритесь, если вы до сих пор не э, присмотрелись, у меня как-то э, идет э, э, челюсть немножко в вбок, да, то есть, э, э, и ничего страшного. Меня страх публичности одолевает. А, а что вы, ж, вы ж не на сцене? Я вот, кстати, сейчас расскажу, э, как потренироваться для того, чтобы... Э, Ничего страшного не было. Вот вот большие не пугают. Звук у меня прерывается, половину не услышала. плохая связь, прерывается. Снимала раза три кошмар. Связь плоха. Да вроде бы нормально даже на связь быть. Так, хорошо, ребят, вижу от вас обратную связь. Как связь вообще наладилась, ребят? Напишите, нормально видно, слышно меня, чтобы я понимала, то мало ли тут. Продолжается. Не очень трансляция. Все отлично, отлично, здорово. Поэтому, ребят, это нормально. Все, что вы пишете, все это пройдено. Я это все проходил. То, что вы пишете. И вам в любом случае это все надо пройти. Мое первое видео помню это. Мое новогоднее послание в 2012 году, наверное. Я. Отдел свой блестящий костюм, я больше его никогда не делал, наверное, раза три за всю жизнь, одел шляпку, сел на туборетку и заснял видео для якобы своих подписчиков, которых у меня еще не было, и это нормально. Поэтому, ребят, если брать прямые трансляции, здесь мы выходим за рамки. Ваше видео должно быть минимум 10-15 минут для того, чтобы ваша аудитория получила все ваши уведомление и к вам присоединилась. И в особенности тут за рамки выходит, если мы проводим вебинар, потому что вот именно такой вот сервис, как live-трансляция, оно может нам заменить в бинарную комнату. Зачем нам сейчас ресурсы дорогостоящие а, приобретать, покупать комнаты, а, и то, знаете, там 30 долларов, например, комната стоит на 50 человек. Ну, можем там благодаря Google Hangout сделать страничку, это тоже это пятиминутное дело, но это все равно техническая какая-то часть, которым тяжело внедрить. А лайв-трансляцию установили на телефон приложение, включили, запустили все, вы в эфире, и тем самым у вас даже может быть не быть подписчиков, но у вас будет есть друзья и подписчики вообще в социальной сети, и им придет оповещение, да, что вы проводите какую-то интересную тему. И это очень круто на самом деле. И вот в этом моменте вообще правила как бы могут вообще выходить за рамки. Это видео может быть и получасовое, и часовое. Если это вот вебинар, возможно это анонс каких-то прямых эфиров, вопросы и ответы, где вы общаетесь со своими подписчиками и даете какую-то обратную связь. И вот поэтому... Длина зависит именно от вашей цели. Но вот в чем вопрос может стоять. Но что делать, если, боже упаси, конечно, на эфир никто не пришел. Ну это нормальное явление, когда вы, например, долгое время либо не Пишите посты, либо вообще не проводили никогда трансляции, хотя, хотя когда вы включите первый раз трансляцию, к вам набежит ну, определенное количество людей нормально. Потому что вы впервые включились, и когда ваши друзья и подписчики видят ваше оповещение, ваше лицо, им станет интересно, о чем он там что-то расскажет. Поэтому могут набежать. Но, боже упаси, но бывает такое, что никто не появится в вашем эфире. И что же делать? Выключать? О боже, все... все, все все, тар нужно закрываться. Нет, ни в коем случае. Вы должны продолжать ваше вещение, вещание, что бы то ни случилось. Как будто у вас целая аудитория вас слушает, и вы должны дать контент. Потому что на самом деле люди, они как Дед Мороз. Да, то есть, мы в его верим, но не видим, но в конечном счете нам кто-то подарки приносит, да, то есть, ну, если э, не брать, что мы знаем, что там родители нам делают подарки, много-много другое, и... Вы, вы не знаете, кто посмотрит вашу запись, и я не перестану повторять, что прямые трансляции очень круто ранжируются социальными сетями, социальные сети специально, специально бесплатно продвигают ваши трансляции, то есть записи уже трансляции в топ новостной ленту, то есть ваши друзья и подписчики в первую очередь в новостных лентах увидят э, ваши записи прямых трансляций, а потом только других э, каких-то там новостей от других людей и а если вы еще и умеете таргетингом пользоваться и вложите хотя бы доллар может два на придвижение своей аудитории это вообще что-то чем-то за доллар два у вас, вас увидят тысячи ребята тысячи а то и две тысячи людей вашей целевой аудитории ваше видео и мало того что социальная сеть вконтакте у сама продвигает вы еще знаете такой дополнительный пинок даете этому видео это видео становится социальным. Его начинают лайкать, комментировать, репостить. И знаете, появляется такой эффект, когда э, социальная сеть очень долго держит в топе ваше видео. То есть вот... Вы уже практически ничего не делаете, вы забыли, когда в него инвестировали, вложили там копейки какие-нибудь. И ваше видео видят ваши друзья и подписчики практически постоянно, очень долгое время. То есть оно уже на органическом методе продвигается. Вот представьте возможности своего бизнеса, когда вы используете вот такой метод. Поэтому, ребят, запись это очень сильная вещь. И вы прям, знаете, можете к прямым трансляциям всегда готовиться как к вебинару. Контентная часть и продающая часть всегда куда-нибудь призыв к действию, записаться на консультацию, что-то купить, приобрести, рассмотреть ваши бизнес-предложения. И это круто. Мои партнеры на самом деле рекрутируют свой бизнес сетевиков благодаря онлайн-трансляциям. Вот. Поэтому и видео в социальных сетях это является лучшим способом чтобы заявить о себе и чтобы влюбить в себя свою аудиторию. А когда э, люди любят вас, они хотят иметь дело с вами. То ли приобретают ваш продукт, то ли хотят быть рядом с вами в каком-либо сообществе, либо они приходят к вам в бизнес. Все очень просто. Видео это самый наилучший фактор расположения людей к себе. Не пробовала снимать. У меня прерывают постоянно звуки картинка. Это, наверное, у вас что-нибудь с интернетом. Очень грустно. Все окей. Вот, ребят, поэтому. И самое главное, что я хочу до вас донести. Не надевайте маски никогда. Будьте непростительно собой. Будьте прозрачны. Вот именно ваша атмосфера, тот, кто вы есть, на самом деле, привлечет ваше племя вот вашу касту, ваше сообщество. То есть вы притянете именно к себе своих людей. И, но помните, если вы собираетесь привлекать людей, вы также будете и отталкивать какую-то часть аудитории, потому что кому-то не будет нравиться, как вы выглядите, кому-то не будет нравиться, как вы говорите, э кому-то не будет нравиться ваша энергетика, харизма и многое другое. Это нормально. И вы, не можете, вы должны понять, что вы не можете быть для каждого кто будет фотографировать чашку чая возможно кто наблюдает за мной в моем профиле я вчера выложил а, такой вот картинку мотив мотиватор как бы да то есть а, как она звучит сейчас я вам скажу точно а Я лучше буду единственным, кто сфотографирует рюмку водки, чем как все фотографируют чашки, чашки чая, да, то есть э, и так далее, то есть вам нужно выделяться, вам нужно быть собой, вам нужно быть лидером, вам не нужно подстраиваться под кого-то. Кому-то не нравится, как вы выглядите – идите лесом. Кому-то не нравится, как э, я говорю – идите лесом. Кому-то не нравятся мои слова-паразиты – идите лесом. Кому-то не нравится, что я иногда, иногда могу матернуться в прямом эфире – идите лесом. Я это признаю. Да? То есть, и вы должны вот выстроить свое такое позиционирование. Не будьте кем-то, а будьте всегда собой. Поэтому, ребята, сегодня это все, что я вам хотел сказать. Поставьте по 10 на системе, насколько вам было это полезно. Также не забывайте, сейчас я вам скину ссылочку, подписаться на «Как за 7 дней запустить сетевой бизнес в интернете». Я создал новый мини-курс, благодаря которому вы можете прям смоделировать мой рекрутинговую автоворонку в свой бизнес и э, я вот скинул ссылку можете зайти зарегистрироваться те кто смотрит записи ребят будет по скрипту мне сверху а, вот поэтому заходите регистрируйтесь моделируйте как я на полном автомате строю этот бизнес и целая воронка за целую неделю объясняет человеку в каком я бизнесе нахожусь и после того как человек записаться ко мне на консультацию либо приходит ко мне на вебинар уже презентационный вебинар бизнеса ему не нужно сильно объяснять почему нужно идти ко мне, то есть человек уже сам а, целенаправленно идет ко мне в бизнес, поэтому, ребят, а, это очень ценно, это очень качественно, и я думаю, вам будет это полезно. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет, завтра, завтра в своем личном профиле, я тоже проведу в 16.00, Прямую трансляцию Там будет речь уже больше о мышлении О прошивке подсознания Завтра я поговорю о том Какие мы принимаем решения каждый день и в каждую минуту И как эти принятия решения влияют на нашу жизнь Почему кто-то успешен в бизнесе, в жизни Почему кто-то беден Почему кто-то топчется долгое время на месте Почему вас не понимают ваши кандидаты Почему не понимают ваше окружение Почему многие говорят «у меня нет времени» и они хотят что-то изменить, но так и дальше топчутся. Если а, у меня есть похожий курс на Just Click, здорово. А, если вам... Будет интересно, поэтому можете приходить в моем профиле, там есть анонс, можете также сделать репост, я вас закину в отдельный список, которому скину обязательно напоминание, потому что мало ли будет такой же нюанс, как сегодня, будет у меня малыш спать и я вас заранее как-то предупрежу, что мы чуть-чуть задержимся. Все, ребят, с вами был Виктор Бандалет, пока-пока и до следующих встреч.